Добрый день дорогие друзья. Меня зовут Юрий, строительная компания развития город Анапа. У нас хорошие новости. Открылись продажи на жилой комплекс Виноград. Активно ведется строительство, идет отсыпка участка, его ограждение и подготовка под монолитные работы. Самое главное это потрясающий панорамный вид на всю Анапу и море. Если у вас остались вопросы, звоните по указанному телефону ниже или приходите в офис продаж.